Дружба Первую в жизни дружбу можно найти только с самим собой Но очень редко встречается человек, способный дружить с собой Мы остаемся себе врагами Но все же продолжаем надеяться тщетно Что сможем стать друзьями с кем-то другим Нас учили осуждать себя Любовь к себе преподносилась как грех, что неверно. Любовь к себе составляет основание всякой другой любви. Только благодаря любви к себе, возможно, альтруистической любовь. Из-за того, что любовь к себе осуждалась, все другие возможности любви исчезли из мира. Эта коварная стратегия разрушила любовь. Представьте, что вы говорите дереву «Не ищи себе питание в земле. Это грех. Не получай питание от луны солнца и звезд. Это эгоистично. Будь альтруистом. Служи другим деревьям». Это кажется логичным. Вот в чем опасность. И Это кажется логичным. Если вы хотите служить другим, принесите себя в жертву. Служение означает самопожертвование. Но если дерево пожертвует собой, оно умрет. Оно не сможет служить и никакому другому дереву. Оно вообще не сможет существовать. У Вас учили не люби себя. Почти повсеместно этому учит так называемые организованные религии. Не Иисус но, безусловно, христианство. Не Бунда, но буддизм. Все организованные религии. Вот чему они учат. «Осудите себя, вы грешны, вы недостойны». Из-за этого осуждения дерево человеческого существа увяло, поблекло и больше не может радоваться. Люди кое-как бредут по жизни без всяких корней существования. Люди вырваны из существования с корнем. Они пытаются служить другим и не могут, потому что не могут быть друзьями даже самим себе.